В субботу 18 февраля в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие российского этапа международного конкурса юридической консультации. Конкурс проводится 18 лет подряд и распространен в более 20 странах мира. Тему конкурса в 2017 году стали соседские отношения. В этом году конкурс посвящен проблемам соседства. Это универсальная международная проблемы и всегда между соседями складываются самые различные Вопросы и отношения, самые разнопланы, очень часто которые переходят в юридическую плоскость. Непосредственно в российском этапе приняли участие 10 команд, которые съехались представить свою юридическую школу и проявить истинное мастерство в правовом консультировании. Участвуют города, практически представляющие всю территорию Российской Федерации. Крупнейшие правовые школы Москвы, Петербурга, Калининграда, Саратова, ближайшие регионы, безусловно, Ульяновск, из Башкирии у нас команда представлена. То есть, в принципе, мы говорим о том, что география конкурса на сегодняшний день всероссийская. В качестве судей на российский этап приглашены зарубежные специалисты, практикующие юристы международных юридических компаний, а также преподаватели ведущих вузов России. Суть конкурса заключается в моделировании юридических консультаций, где двое студентов выступают в роли профессиональных юристов, к которым обращается клиент с вопросом, требующим квалифицированного правового решения. Консультация проводится только на английском языке и ограничена по времени. Студенты они играют, они моделируют реальную консультацию. За 45 минут им необходимо продемонстрировать, как возможности своей по организации процесса консультирования, так очень качественный правовой анализ, умение исследовать фактические обстоятельства, выявить наиболее проблемные места, понять, что же нужно в данном случае клиенту, в чем его потребность. И очень важно сформировать решение предложить решение проблемы команда победитель International Claim Consultation Competition Russia 2017 получит возможность представить Россию на международном этапе конкурса в апреле 2017 года в Англии. Диана Шилова, Ленардо Летеарв, Универньюз.